Ну привет, с днем рождения тебя Я пою тебе с улыбкой искренне любя Улыбайся и вовсе не грусти Ведь таких, как ты нам в мире просто не найти От души пожелаем, чтобы ты воплотила Лиля быстро все свои мечты Пусть тебе в жизни очень повезет Пусть тебя, счастливый случай, без труда найдет. А ручку позолотить? Уволю, гад!